С эзотерической точки зрения, почему некоторые люди склонны безговорочно принимать столь пышно расцветшие в последние десятилетия конспирологические теории? О, это хороший вопрос. Это просто отличный вопрос. Особенно сейчас. Когда расцветают конспирологические теории? Когда не хватает информации? Когда не хватает информации? Когда либо эту информацию скрывают, либо заведомо искажают. Вопреки обыкновению, было бы большой ошибкой думать, что люди насквозь все безграмотные идиоты. Мы с вами как-то уже говорили об этом. Люди, может, действительно что-то и не знают, и где-то многим не хватает образования, и, может быть, кому-то не хватает опыта жизненного опыта, а может, в силу организации души присутствует еще некая наивность, которая по-прежнему рассказывает людям, что они живут в демократическом обществе, и что ничего страшного получить три копейки лишние в сабезе. Но интуиция все-таки у людей есть. И иногда она работает лучше, чем какое-то знание. И интуиция, прежде всего, подсказывает людям, где им лгут. И конспирологические теории расцветают обычно на почве хорошо удобренной тотальной ложью когда начинает развиваться конспирология это как обратная реакция маятник качается в сторону поиска другой информации а когда качается маятник когда лживая компонента в информационном потоке начинает зашкаливать и превышают все разумные пределы просто Становится уже понятно, ребят, ну нельзя уже так безбушно рвать, врать. Это уже просто, ну, это чересчур. Это как-то вот ну, понятно, что есть ложь, есть грязная ложь, а есть статистика, а есть еще новостной канал пропаганды. Когда ложь начинает зашкаливать, Тогда начинают буйным цветом цвести конспирологические теории. Ну вот, что интересно, опыт последних лет показывает нам, что очень многие конспирологические теории вдруг как-то оказались в большей степени правдивы, чем то, о чем рассказывали нам до сих пор все источники массовой дезинформации, а также пропаганды. и и прочих неправильных деяний над разумом человеческим. Врать меньше надо, скажу по-русски. Не, не, не будет столько лжи, не будет столько и конспирологии. Люди чувствуют, что им лгут. Люди пытаются найти другой источник информации. И, как правило, диаметрально противоположно. То есть, если держава говорит, что вирус есть, э, они пойдут искать там, где которые будут говорить, что вируса нет. Если э, Пропаганда говорит, что мы живем в демократическом обществе, где, где есть конституция и права. Они будут смотреть на тех, которые говорят, что нет, есть трехсторонняя комиссия, римский клуб и прочие э, ордена, которые ставят перед собой задачу уничтожить все человечество. Фактически 95% или сколько там по последним нормативам нам объясняют. То есть диаметрально противоположное. Все диаметрально. Чем больше врет одна сторона, тем больше большей степени люди получают право на верить другим источникам информации. Брали бы поменьше. Меньше бы было конспирологических теорий. То есть причина именно в этом. Маятник, он обычно заканчивается в обе стороны. Чем больше его рассказывают в одну сторону лживости, тем в большей степени он уберется в другую степень, в сторону, диаметрально противоположную, ну точно такой же лживости. Истина, как обычно, где-то посередине. Понимая, что лгут все, постарайтесь найти то, в чем они совпадают. И та, и другая точка зрения. Ну, в чем-то же они совпадают. Вот это приблизительно та будет золотая середина, которая будет более или менее похожа на правду. Изначально не верьте никому, верьте собственному чую собственной разумности. Помните, что страшилка с одной стороны одинаково лжива, как и страшилка с другой стороны. Попробуйте нащупать серединку. И она, скорее всего, будет близка к истине, ближе, чем то и другое. Хотя иногда бывают и исключение какой-то элемент информации с одной стороны и с другой стороны содержит в себе крупицу истины. Но здесь вам никто в большей степени не поможет, чем ваша личная, собственная интуиция, которую, конечно же, нужно развивать, уважать, взращивать ее в себе. И, наверное, относиться к ней так, как будто это ваше единственное богатство, которая принадлежит только вам и больше никому. И вот, если с такой позиции смотреть, то, наверное, и конспирология, и лживая пропаганда, и официальная информация, и неофициальная информация, они станут вам в большей степени понятны. А еще больше вам понятно будет, зачем это все делается. И вы увидите, что когда идет война, лгут все. А война, это не обязательно кровь, бомбы и убийства. Иногда бывают Война информационная, тихая, лживая, с улыбками, с враньем. И я не знаю, на самом деле, какая хуже. Потому что одна убивает честно, а другая убивает лживо. Но все равно же убивает.